Пикни курики, Наша Долька первый раз вышла на улицу. Ура! Наконец-то наша Долька первый раз вышла на улицу. Смотрите, какие мы ей окупили атрибуты. Все такие яркие. И поводочек, и игрушки. У нее тут все, да, Доля? Я всегда стараюсь освещать те места, где отдыхаю, потому что ну, это тоже может быть вам интересно. И вот такие беседочки тянутся вдоль речки мацеста Идёмся дальше что же здесь еще есть а точно я здесь даже был кажется у меня есть обзор на моем канале да точно точно и если я не ошибаюсь тут значит, имеется баня баня точно то есть вы попарились такие опа спустились к речке и Нырнули. Слушайте, смотрите, и прям нырнули, если речка наполнится водой. А пока воды как-то маловато. Доля, Доля, стань звездой Ютуба. Посмотрите сюда в камеру. Смотрите, какие цветные атрибуты ей купили. У нас и такой же. Долька сегодня первый раз на улице у нас гуляет. Вот мы у нашего товарища справляем день рождения. Вот, и я заодно... Решил осветить вам это местечко, ну, собственно, это по традиции. Это Мацеста, место так и называется, пикник у реки. Он ну, такое скромное место, просто мы как-то спонтанно так решили а, собраться. Планировали в одном месте, там ничего не получилось. И мы решили уже, так скажем, от праздного дня рождения там уж, где получится. То есть пикник у реки, повторюсь, это находится в Мацесте. Такая территория, ну деткам здесь раздолье можно. Спортом позаниматься в смысле, в теннис поиграть, футбол, вот, Как открытые, так и закрытые здесь имеются беседка. На самом деле самые счастливые в данном случае это родители. Наконец-то Маша может сказать: Долька, пошли гулять. Да, лайка моя. Серега, с днем рождения! Поздравляем тебя! Папина любовь, Долечка, сегодня первый раз слышала на улице. Девочку у вас тут. Посмотрите, какая красавица наша. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, где вы отдыхаете, что нравится, что не нравится. Но это же многим может быть интересно. Люди приезжают в Сочи, кто-то здесь ни разу не был, приезжают и думают, а где же отдохнуть? Понятно, что купить квартиру это одно, а отдыхать-то где? Делитесь.